Ай, в иглу валяется Стив. Короче, кикайте я кикати, рокси. готов с Рокси в размен, блядь. Я готов с Рокси в размен. Ты что, кикайте руки? Сели... Ты не сидишь? Никого не стоит. А а трупы, 2 секунды, Трупы, две секунды. Я кикати, рокси, я готов кикати, с ним в надо, размен. Ты дурачок, блядь? А я с на руины ебаная. Короче, скипайте и все. Не, кикайте руки. Скипайте руки. Я вычервок. Блять, я готов в размен, блять с ней. Она первая битва 100%. Труппы 2 секунды. А вы чё, в ДС играете или чё за хуйня? Не, nee, ты просто спалился, брат. Просто ты тебя Чем ДС в дырки долбоёб, блядь. Бля, Надеюсь, хорошо, ты понял, почему? Хорошо, uh -huh. uh -huh, да, ты лишь всё. Сын долбоёбы какую-то хуйню да, какую-то хуйню, вот ты какую-то хуйню делаешь, дебил, блядь. Репортит свой труп, долбоёб, блядь. Я, блядь, свой репорт... Ой, пиздец, я Конечно, чела. Донна, ты нахуй я в фазе и убежал. Первый, я давно уже <связываю> тюка туда бежал, то есть секунд есть. Надо по размену кидать, Он да. Просто вот, блять, Рокси, блять, вот объясни, нахуй ты возвращаешься в репорт свой труп. Ты же знаешь, что там, нахуй, его не за репорт. Нет, она, блять, вас... ну у меня есть квест убить двух гостей, блять, до начала голосования. Первое. нет, она, блять, Пойдешь за репорт труп. Ну нахуй я, Рокси, объясни, блять, с мозгами, а думаешь, нахуй, не знаешь, с чем, блядь. Блять. Не знаю в чем Ты нахуй Рокси затопил блядь, своего напарника Хахахаха Моё Это Рокси, это Рокси говорит Хахахахахах Руины на это пиздец конечно Я официально делаю чтобы на тебя не было подозрений Ты знаешь, что тебе задание нет Ты б***ь что Я ему кидаю объясняю это сделал чтобы с тебя сняли подозрения